Всем с вами Маки и Чародей, Антон Челе. И сейчас я покажу просто нереальный трюк. У меня есть цепочка, тут нет никаких дополнительных звеньев, ничего такого. И у меня есть кольцо. Тоже нет никаких разрывов. Буквально рублей 20 в киоске. Если надеть это кольцо на цепочку, то оно будет буквально заковано тут. То есть никакого обмана. Я покажу со всех ракурсов его. Но фокусники иногда умудряются делать какие-то чудеса. Просто взяв кольцо цепочки, не снимая. На цепочке нет никаких разрывов, как вы видите. Вот, но иногда удается делать что-то большее. Если мы наденем это кольцо опять на цепочку, то иногда удается не просто его снять отсюда, а еще и одеть его обратно. Согласитесь, фокус крутой, но не хватает одного. Вы не видите сам момент, как оно снимается, то есть что происходит. Может как-то проплавляется что-то или еще как-то. Я покажу это все поближе. Вот цепочка, вот кольцо. Раз, два, три. И кольцо буквально магическим образом отсюда снимается. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! I did all alright Had no need to fight Tonight Tonight Всем вы, наверное, слышали про всякие непонятные банковские вклады. Нужно положить денег еще долго их ждать, поэтому я решил основать свой банк Black Magic. Вы просто даете какие-то небольшие деньги и буквально сразу получаете свои проценты. Круто, да? Хотите также пишите в комментариях, ставьте лайки. Всем пока! Часто спрашивают, бывают ли на выступлении фокусника какие-то необычные случаи. Конечно, бывают. И вот один из них. Смотрите, возьмем какую-нибудь карту, например, Король Пик, и положим куда-нибудь в центр. Одним движением попытаемся ее телепортировать наверх. Но иногда она доходит вот таким образом. Хорошо в этой ситуации лишь одно, что Король Пик не живой, а то было бы не сладко. Теперь вы видели все. Пишите в комментариях, какие у вас были недавно необычные или забавные случаи. Ставьте лайки и всем пока!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 Привет всем, и сейчас я покажу вам очень крутой карточный трюк. У меня всего лишь три карты. Одна из них это туз пик, еще одна это еще один туз пик, и еще у меня есть туз черви. Ваша задача следить просто за тузом черви. Я ее возьму, положу наверх и переложу вниз. Как вы думаете, где туз черви? Внизу туз пик, значит, вверху у нас тоже, наверное, туз-пик. Тогда, как вы думаете, в середине, наверное, туз-черви, правильно? В середине у нас тоже туз-пик. А тогда возникает вопрос, где же туз-черви? Туз-черви у нас, как я говорил вначале, помните, я положил его вниз, он там, в принципе, всегда и оставался. Точно так же у нас туз-черви был и вверху, и иногда он тоже появляется в середине. Тогда логичный вопрос, где тогда потерялось два туз пик? Ту тут один, тут второй и тут третий. Но знаете, вообще у меня всего лишь три карты, да? Ну, кого-то возникла идея, что у меня больше карт или вообще шесть, или они склеены. Все показываю. У меня есть один туспик, тонкая карта, обычная. У меня есть один туз черви. И иногда просто мне нужен тот, кто может меня рассмешить. Этот джокер. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставьте лайк. И за джокера вот он такой милый. Этого фокуса, который я сейчас вам покажу, я очень долго тренировался, развивал свою ловкость рук, изучал все более и более совершенные и сложные техники фокуса. И сейчас я смог достиг того уровня, чтобы его показать. Главное, смотрите внимательно. Да, еще одно ставьте лайки всем пока привет всем сейчас я покажу очень крутой фокус меня зовут антон это ксюша вытяни свои руки вперед окей у меня есть четыре карты я возьму одну из них это джокер и кладу тебе сюда второго джокера я возьму положу тебе на другую руку теперь смотри внимательно у меня есть два джокера и тут тоже два джокера то есть всего их 4 на счет 3 просто ты должна перевернуть своих раз два три что как они... покажи в камеру что они... это тоже четыре туза они же были у меня в руках как? всем пока ставьте лайки in you